Не Иди, свет! Желтый, сзади, впереди. Мангл, мангл, мангл. Блин, это реально угар. Не иди, не иди. Налево, вот тут налево, задом, задом, вперед. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас. Классные пацаны и подписчики. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем в FNAF 2 Коп. Ко Пятая ночь. Если пейте кушать, приятного аппетита. А мы начинаем прохождение, выживание и веселье. Блин, ты запустил на своем компьютере и идет лучше даже, чем на моем. У меня, знаешь, плюс еще игра открыта, которая очень потребляет. Поэтому... Вот из-за этого тебе лучше идет. Я не вижу в этом никакой логики, но она есть. А вы заметили, шкатулка как-то быстрее садится в этой ночи? Да, Это потому что, наверное, пятая ночь, и быстрее, наверное, два три раза надо заряжать. Да, да. и аниматроники быстро еще просыпаются. Да, они вообще, в принципе, моментально проснулся. Боня, а ты, ты где? Я стою. Здорово. Бонька ждет, пока вы выйдете. Боня в офисе, я его вижу. Так, так, Кстати, так. Все хорошо. Я показывал, как быстро бегать и идти. Да, как? Забывай, зажимаешь W и вправо и идешь боком. Это так быстрее тут складывается скорость, получается. Ай, как бы наискосок вот так мышку делаешь, ходишь, так. да? И ты так быстрее бегаешь и это же в думе еще складывалось клавиши. Да? Да. Ты такой умный. Да не Ярик. я, я завел. Молодец, красавелла, брателла, мы сейчас затащим. А вы представляете, сейчас с первого раза пройдем пятую ночь, м? Готово Фокси проснулся. Пингвинус, а ты играл в эту часть когда-то или нет? Играл. Ну, так, видосики. так, зашел, испугался и... Не, он видосики смотрел, но не играл. Иди, иди, иди, иди, иди. Иди, иди, не бойся. Главное, вентиляцию не заграждайте. Фокси. Как фонарик? Фонарик. Не, левая кнопка мыши, как стрелять. Если пингвинус первый умрет, мы не удивимся, да, пацаны? Да. Если умрём кто-то из нас, то я удивлюсь. Если умру, я ещё сильнее удивлюсь. Блин, ну мы четвёртую ночь вообще легко прошли. Бонька! Господи, испугался. Я повернулся, Сам ты милый. Так. О, жила мангал уже, куча аниматроников ожило. Мне кажется, пятую ночь мы не пройдем. Что-то у меня такое ощущение. мы сейчас шесть гадали очень долго. Все будет как по Блин, на улице такой ливень идет. Вообще так громко. Минус что забыл, у нас инструкции нет. Мы забыли, я арендовал без инструкции. По дешевле, в комплект не пошло. Нормально арендовый. Но это деньги, а рисмот. Бомбы здесь взрывать мы не будем. Так что ремонт не надо после нас сделать. А просто всей, просто, а просто надо многотонные роботы поставить на место сколько весит о ребята давайте вопрос подписчикам как вы думаете сколько весит аниматроник фредди как вы думаете вообще пацаны, сколько весят аниматроники какой. вот ну, фредди старый. фредди сколько весит старый или той обычный обычный той, той? но ну, я думаю он где-то ну... Килограммов так 100-200. И чё, тонну весит 100%? Тонну? Да. Ничего 100, себе. Не, мне кажется, тонну это старый потому что они из чистого металла. И а сразу и скажу, кто в 100%. комментариях ответит правильный ответ, сколько весит аниматроник Фредди, той Фредди, я обязательно вставлю в комментарий. Фокси бежит. Обязательно фонарик включаем, ребятушки. Ой, я к вам А у нас тут туса, мы все втроём и сольемся лучше разбежаться. Бегать не надо, да. да а это? Новый, а, а не Фредди, ой, Фокси, ой. Ой, ой, ой, ой, ой, пацаны, будьте внимательны. Я очень сильно удивлен. Чего? Я умер. Ты умер? От кого? От, кого? От Фокси. Ты чё? Не умирай! Ну я уже все, Дим. А, не ну что, я, я умер, не умирай. <свят> <свят> <свят> Логика железная. Ну как всегда у нас, ребятушки, веселье угора. Если вы любите FNAF и классные прохождения игры, которые мы записываем на канал, обязательно заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Любой может зайти, записать и переугарать. Вот пингвину с тому доказательство того, что можно. Кто бежит? Я бегу, потому что беги! Заметили, побежали, я от них Я тоже оторвалась сим... Все нормально, пацаны, все нормально Мы не сливаемся Ратишка, я в тебя не верю, давай! Пингвинус и то играет вот, да. Ой, лучше иди туда, туда! Ой, тут целая туция Не-не-не, не иди туда, не иди Дед! Ой! ой. Я залагала дед! Стой, дед! дед. Не, не иди не и сюда! Прошло, прошло, прошло. Так, отлично. Ой. Убила, убила. А ибо, не говорится, не надо было бегать на shift. А ты живой? Я живой. А вы все умерли? Да, все они одновременно умерли. Ой, я вижу труп. А! мама! Ребята, вторая попытка. Надеюсь, мы точно сможем затащить. Блин, ну это сложно. Не на пятой ночи, просто максимально все оживают и очень быстро. Так, на shift не бегаем. Возле, на зале лишний раз не ходим. А просто красиво эту ночь мы проходим. Прям стихоплет какой. Не нашло хочу тебе сказать. Ты сказал надейся, так вот, может не надеяться, что мы ее пройдем. А чё? Ну, у нас шансов нет. А почему? Есть шанс, так как? Мы так и четвертую ночь не могли пройти, в итоге мы ее прошли, просто надо попытки, пару штук. Разработчик так и сделал для того, чтобы ты немножко помучился, а потом смог пройти. Правильно? на четвертом видео четвертую ночь. Бойника проснулся. Ну пройдем, пройдем, Вы у тебя лишь вместе тусовались, надо по разным уголкам забиться. Сколько аниматроников здесь оживает? Давайте посчитаем. Ну, у нас четверо, еще три лишних, видите? Нет. Их. их во. их 9, а. еще баллон бой же. А, ну да. А баллон бой не убивает, только свет забирает фонарика или как? Или вообще просто а ходит? Забирает свет и все, фокси, тебя. Ай-яй-яй. Она всегда забирает? Нет. Н Нет, на определенное время. А Саби тут, тут по-другому работает. Он палит именно тебя и бегут аниматроники, на. А, он просто говорит, где ты. Короче, я читал в комментариях, что написали: надо с одной стороны э, подпустить. Балун боя, а с другой стороны Фокси, и по очереди слепить его фонариком, и так всю ночь можно пройти. Там Бонни с Ой, Представляете, как можно все-таки? же четверо, но у нас все фонарики заряжены. Давайте мы так сделаем. Балун боя зажмем, а с другой стороны какого-то олдскульного подпустим. Все, и будем слепить его, и мы сможем пройти. Они через балун боя не могут проходить. Ой, а другой стороны испугаюсь. Кстати, сейчас Нет, хорошо ничего. идет, вообще не лагай, да? Я да, перехвалил да. опять. Просто они не ожили все. Опять аж живут и начнется трэш. Блин, это третий компьютер, который подключился и лагает. Ну. У меня все нормально. У нас это самый слабый у этого, у пингвинуса. Пингвинус, это у него тянет. Обычно лагает у того, кого кто создает. У меня вообще. У меня все нормально, FPS у меня стабильно. Мне тоже все нормально. Короче, это к нам присоединилась Ахаги-Ваги и портит нас. Да, как ваги на своих компьютерах с 1990-х, да? Она дружит с аниматрониками. Ой, Ой прям ну, я, я напугался, кто-то походил пришло. на. наш сейчас будет 3 часа ночи, опять будет ну, Вот смотрите какой прикол, пока мы их не дразним, они стоят на месте и не бегают по всей карте, согласитесь? Ну да. То есть да, каким да, образом точно. надо проходить? Керится максимально сильно. Я посмотрел, короче, на зеркало, я дергался, думал залагала, а это просто баг. Не, ну, подлагала, подлагала, чуть-чуть. Фокси. Да, Фокси. Убили? Нет. Фонариком шатнули. Слышу бегать этот чилипиздрик вонючий. Ним, мангал по потолкам. Да? Да. Да, помни это. А, такой, да тут а ну не сядь на корточке попробую запрыгнуть на тебя. Можно запрыгнуть? О, -о, -о, о Давайте <связавр> пирамиду сделаем. А ну, <связавр> о, а ну подойди до этих до, до колонок, подойди до колонок. Вот сюда а подойди, вот сюда ты? подойди. А ты тоже присядь, он у тебя прыгнет. А ну давай. Подойди, подойди ну, туда. Ну, ну, ну, ну, <связавр> туда. Не, нельзя, нельзя. Этот подлец разработчик, все продумал. У бы класса Это да? Какое-то место? О, слепите, слепите его. Мы тебя, его не, мы тебя не боимся, урод. Там да. все, смотрите, либо вы все, все еще что-то там в трое вместе умираете, либо я умираю один. А вообще не а умирай. Ты Зачем ты умирать Погодите. будешь? Мангул, не, мангул, просто да. если к вам аниматроник пойдет, который вы не успеете ее слепить. Вы ч такие все психи оживальщики? Опа, мангл по крыше где-то лазит или где она? Она. Да, по крыше. За мной год тварь. А ее нельзя слепить, да? Ой, сейчас кто-то умрет! Ой! Ты еще в чуть-чуть бы умер. Представляете, на каких соплях, на каких щах! Я прям ей на башку. Так, все а, отлично. Вот это место мне как-то нравится. Может то, что звук дождя меня успокаивает. Чего вы все на мое место идете? Это наше место. И Место э, на параше. А, короче, надо валить отсюда, потому что чувствую, мы сольемся. Да, видите, это мое винтикер. Давайте я буду алтом задерживать. Вы там с этим как-то справитесь? Что то шкатулка? Кстати, почему у нас шкатулка не разряжается? Разряжается, ее зарядил один из нас. Я нет, она, нет, нет, по посмотрите, она вообще не разряжается. А, вот разряжается. Разряжается. разряжается. Мы штриткоды ввели. И витаса, бэнг, бэнг, бэнг. Айзак ми. Ха -ха -ха. Кто помнит это? Give you may, many. Money. Я уже не, такого пароля там нету. Ну разные <с были там. Не, я помню, у меня было. как он жил. Лист А4. Читканами, и там мой любимый шесход был. У каждого пешехода есть РПГ. Ой, я уже забыл, он какой-то там такой длинный очень. Sia Vase, помню, была такая команда: машина любая могла плавать по воде. А я, я Я помню, помню Чит-Кот, один, который я запомнил хорошо, это вроде Хисаями. А, да-да-да, что-то такое было там. А мой любимый, это когда самостоятельно и, короче, полицейских можно разносить. Я, я, я любил машину спавнить, кататься на ней, разбивать, э, спавнить новую дачу кататься. Так, ну что? Вроде бы у нас все хорошо получается, согласитесь. Ну, мы полночи прожили. А сколько раз мы в тот раз первые попытки прожили, кто помнит? Ну до до четырех где-то. Да, да, да, да, вроде до четырех. В три часа точно начало налагать сильно. Уже Там все. Там вентиляции прям куча этих. Нормально все. Все хорошо. Все спокойно. Занят, не за мной. А. За мной! Ну, кто-то умер, кто-то умер! Это я! Фокси вентиляцию пошл. Балунбой вонучий! Паливный челепицкий. Фокси вентиляция! вентиляцию. Уходи! Там Фокси, куда уходить? У вас проблемы. У нас проблемы! Там на, там на стенке мандал! И все, и ловушки, да, да какая ловушка, тут миллион входов Карта настолько свободная и просторная Здесь можно ходить О, вижу трупейшин. Ты Кто умер кроме меня? Ты, ты умер кроме себя А кроме меня? Еще один умер Я тебя сзади покрасила, убила О, можно, можно Аниматроников сидеть, они туда никогда не заходят Куда, куда, куда он занимает за роников, где не спавнится, они туда после этого, как они вышли, туда не... С кем туда... я остался? С кем я остался? Пингвинус. Пингвинус молодец. Ты дурак, что ли? Дурак. А, а нет, то я говорю, что с сарым анимационным роником. ⁇ -мо ⁇ блин! Я так испугался, но ⁇ -мо ⁇ Давайте будем за Пингвинусом наблюдать. Пингвинус, ты молодец, тебе надо медаль вручить. Я так заметил, новеньким везет. Ладно, фонариком во время свети их. Фокси! Фокси, ослепите. Фонарик, включи фонарик, дай фонариком ходи пока мне что так. Так, у тебя фонарик еще нормально, да? А, нет, у тебя не нормально фонарик. А, то 600 у него. Все, выключай, тут фонарик выключай. Тут выключай, да, фонарик. Когда ты видишь тут много здесь. аниматроников близко, включай. Пингвинус, иди, кто за аниматроником? У него есть. Нет. У, у, у, у, у тут и стой, зашкерся, у, у тут и Тебе хватает спокойно. Кстати, Тебе да, хватает. это шкатулки хватит, да, по идее, до утра? По идее, хватит. Что, если что, побегаешь от марионетки? Ты Внимание, вопрос пингвинусу, страшно? Ну, немножко сытит, да. Я на твоем месте уже выше сидел. Я бы уже обосрался так, что выше на 5 сантиметров и сидел. Еще когда особенно один остаешься? Да вообще стрел, ты понимаешь, что никого нету, ты один? Четыре часа, ребята, ну что, мы поставили рекорд для пятой ночи. О, они бегают. Бег, фонарик, горы. включи фонарик, фонарик включи. Фокси, я ж говорю Фокси. Ой, Молодец, все, за угол круглого дома заходи. За круглого круглого нет. Фонарик, фонарик включи, фонарик. Всё, мы умрем. Да не умрем, ты уже умер, что ты? <��hind Menschen> <сас> <сас> <сас> не, на можно можешь, можешь не садиться, тут только главное без шифта бегать Не, если на контроль сидеть конкретно, им сложнее тебя будет заметить Я по этому сиру, меня долго не замечаю А я на X сажусь, на контроль не получается А, да? А -а -а -а -а. şey Лучше не трать фонарик, потому что тебе нужно пригодиться еще слеплять А что уже 4.20, смотрите, он тащит сюда все аниматроники скопились а он чисто пошел по на шкатулку зарядил теперь ему точно хватает ё я испугался говно блин это страшно слепи слепи слепи этого говна еда лучше сейчас слепи боньку который там где-то стоит или фредди уходи в вентиляцию вентиляцию да вот он заходи заходи спиной спиной иди, иди иди спиной Блин, это не Блин, это реально прикольно. Да не сы, я так сто сделал. А у меня нет, они его создали. Слипи, иди прямо на вентиляцию, иди. Прямо, прямо. Ай, блин. ты че? Ты нам заруинула. Ты заруинул катку. Не иди, свет. Желтый, сзади, впереди. Mangal, mangal, mangal. Не иди, не иди. Налево, вот туда, налево. Задом, задом, вперед. Молодец, молодец, задом, задом, задом. Вот так вот. Заряжай, заряжай. А Тебя фокси бежит, а тебя фокси бежит. А не бежит уже, все, басротейши. Ух я, мои. Заряжай, заряжай, заряжай. Все, хватит, хватит, хватит. До утра хватит. Все, все, все, все, все. Ты не молодой, вот ты молодец. Я бы слился на его месте, мне кажется, я бы слился Все, так и стой, выключи фонарик, выключи фонарик Чтоб тебе хватило Да, Все, стой, вот так и стой В углу, в углуку встань, чтоб ты видел вход Да, вот так вот Фонарик, фонарик, фонарик, блин, так ору, извините блин, это жесть Вот тут у тебя будет вентиляция, вот так, да, задом, задом Передом жопкой Иди сюда не будут заходить Задом, задом, посмотри сзади, может Фокси бежать Фонарик, фонарик, молодец, фонарик вот так вентиляцию, вентиляцию, да вот так и иди. Так, отлично. Еще 40 минут ему осталось игрового времени. Там нет вентиляции, кажется, что есть, да? Как они все его хотят увидеть, он же один. Иди, обратно, иди. Блин, если он пройдет в такой ситуации, я ему, блин, выдам роли в Дискорде, все, которые у нас есть, кроме а Модера. ты сказал, Модера, но не младшего. Я ему, нет, вообще никакого, нет. пусть пройдет, а потом будем разговаривать. <звы> да ты молодец, только фонарик туши сразу. Эконом, эконом. В, <свес> <виде> <свес> в прямой видимости не будь у них. Давай, у тебя все шансы. Тебе осталось 20 секунд прожить. 20 секунд, реально. Больше, больше, больше. Ну давай будем успокаивать спорез. его. 20 секунд. Молодец. Я волнуюсь. Я волнуюсь. Представьте, как я волнуюсь. Ты <свес> молодец, ты реально тащишь. Тебе <свес> респект, ты такой молодец. <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> Все, все, все, все, вот туда иди, вот так правильно. Вот так вентиляцию, правильно? Вот сейчас вентиляция будет, да, вот туда иди. Сзади, сзади, сзади, посмотри. Обязательно за затком там поглядывают, У вас на жопе есть. Пять секунд, 5 секунд. Он прожил, он прожил. Да не прожил еще, подожди. Два, один. Боже, пингвин, ты молодец, да ну ты красавчик, да как ты это сделал? Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. На всем отличного настроения после мои ролики. Еще.